Периодически в комментариях я замечаю такой вопрос, как «Почему я кашляю от вейпа?». Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, «Сигарет нет». И сейчас я расскажу вам причину того самого кашля и как от него избавиться. По словам эксперта по никотину, доктора Жакале Узека, многие курильщики очень нерешительны при первом использовании электронной сигареты. И в результате этого они, во-первых, делают слишком маленькие затяжки, а во-вторых, вместе с паром затягивают в себя слишком большое количество воздуха. Опытные же пользователи не вдыхают воздух вместе с паром и делают более долгие и медленные затяжки. Это важное различие, которое может объяснить, почему люди, которые только начинают пробовать в, кашлют, а опытные пользователи с этой проблемой даже не сталкиваются. Опросы позволяют понять, что затяжка является одним из важных моментов, по крайней мере, у некоторого количества курильщиков. Жак соглашается с этим и он считает, что способен научить любого курильщика парить без кашля Главное, чтобы тот понял, как нужно правильно делать затяжку и не вдыхал слишком много воздуха вместе с паром Если вы опытный пользователь и хоть раз пробовали жидкость с нулем никотина То вы явно замечали, что удар по горлу у нее практически отсутствует, если сравнивать с такой же жидкостью, но с никотином с другой стороны некоторые люди просто нуждаются в большом содержании никотина, чтобы проще перейти сигарет на вейп И они довольно часто специально ищут такие жидкости, которые будут создавать сильный удар по горлу А сейчас я расскажу вам о шести способах избавления от кашля во время перехода на электронные сигареты Экспериментируйте с техникой затяжки Считается, что при затяжке МТЛ, то есть изо рта в легкие, вероятность кашля довольно минимальная Измените соотношение ПГ-ВГ. Вся жидкость состоит из двух основных ингредиентов. Глицерин, ВГ и пропиленгликоль, ПГ. Чем больше пропиленгликоля в жидкости, тем сильнее удар по горлу. Поэтому люди, которые парят мощное устройство с жидкостью, которая содержит огромное количество глицерина, практически не чувствуют того самого удара по горлу и, соответственно, не кашляют. Только учтите, что если вы парите под системой, то количество глицерина не должно превышать 60%, иначе ваши испарители будут довольно быстро сгорать. Экспериментируйте с крепостью вашей жидкости. Я уже говорил, что чем больше в жидкости никотина, тем сильнее удар по горлу, поэтому если вам неприятно парить жидкость и вы от нее кашляете, попробуйте слегка уменьшить количество никотина. Солевой никотин полностью изменил ситуацию. Благодаря технологиям удар по горлу смягчился, что позволило вейперам использовать более высокий уровень никотина без резкого раздражения задней стенки горла. Однако учтите, что жидкости солевым никотином нужно заправлять в маломощные устройства или же в подсистемы. И ни в коем случае солевую жидкость нельзя заправлять в мощные девайсы, которые создают огромное количество пара. Чаще пейте воду. ПГ и ВГ могут вызывать небольшое обезвоживание организма. Для того, чтобы этого избежать, нужно просто выпить один небольшой стаканчик воды. Используйте устройство меньшей мощности. Одной из причин кашля является слишком большое количество пара. С этим можно бороться, используя устройство меньшей мощности, например, подсистемы. Я надеюсь, что данное видео было полезно для вас. Спасибо за просмотр и до встречи на нашем канале.